Друзья, всем привет! На канале я делал опрос. Хотели бы вы видеть карьеру за вратаря небольшую такую на пару эпизодов. И многие проголосовали за, то есть им идея данная понравилась. Ну и был комментарий по поводу того, чтобы я создал самого себя, поэтому встречайте. Владислав Вайбель, гражданство Украина, 183 рост, 81 килограмм. Да, это примерно мои параметры. Вот такая вот внешность. Тяжело, конечно, сделать кого-то похожим на себя, но просто плюс-минус, пусть он будет таким. Бутсы Nike, перчатки Nike. Ну и нас осталось дело за малым, просто выбрать команду. Я склоняюсь, наверное, пойти куда-нибудь в Англию за какой-нибудь слабенький клуб. Но ну, и мой выбор полно на Ноттингем Форест, как ни странно. В принципе, команда довольно неплохая, только недавно вышла в Премьер-лигу, закупилась очень большим количеством футболистов классных, но при этом так и не смогла ничего показать в английском чемпионате и по ходу сезона вылетает в чемпионшип, скорее всего. И Было бы неплохо, только молодой перспективный вратарь к ним приходит, тем более я понятия не имею, кто у них там стоит а перед началом подпишитесь на канал, поставьте лайк, колокольчик, комментарий, телега в описании, ВК в описании, даже почта есть в описании, мало ли где-то вы захотите меня найти, чтобы посотрудничать, так сказать. QR-код для телеграма также самый сейчас на экране, но мы начинаем. Так, уровень сложности. Ставлю сразу Ultimate, чтобы было прям очень жестко. Ну и, кстати, пока у меня здесь все грузится, сейчас еще будет, скорее всего, оценка с тем, как нас будут представлять. Хотелось бы поговорить из за последний видос по Ultimate Team. Очень жаль, что он не набрал достойное количество просмотров. То самое чувство, когда эксперимент набирает по 500 просмотров, а Ultimate тим 25. И, кстати, я забыл то, что основной вратарь-то здесь Кейлор Навас. Они-то его купили, Кейлора Наваса. Ну, придется конкурировать с Навасом. Ничего страшного. Я думаю, мы это сможем сделать. И я надеюсь на то, что этот видос вам понравится больше, чем Ultimate Team. И просмотры мы наберем здесь побольше. Также само там ни лайков, ни комментариев. Такое ощущение, что на моем канале никому не интересен. Просто Ultimate Team, а эксперименты будут интересны. Поэтому будем как-то экспериментировать. Много идей у меня еще есть, но про Ultimate Team я также не забью, потому что мало ли кто-то хочет смотреть его на моем канале. Так что мы с вами имеем? У нас 68 рейтинг, и в принципе форма нам даже к лицу неплохая. Так, что это у нас за задание? Артиллерия. Рефлексы 69, игра руками 69. Останавливайте удары соперников и не позволяйте мячу оказаться в воротах. Подсказка направления удара соперника указана стрелка, То есть перемещение левым стиком, сейф правым стиком. Удерживать L1, автовыбор позиции. Ну, это мы не будем зажимать, потому что хочется самому это все делать. Так, у нас будет удар в ближку. Очень будет херовая тем, потому что вратарь у нас небольшого роста. И, как вы видите, уже мы очень много пропускаем сейчас. Первый сейф есть, это уже достойно. Так, будет удар вот в этот угол. Хорошо. 183 роста вратаря. Это, конечно, очень мало. Это, наверное, какой-нибудь... Кампас такого же роста, но будет интересно посмотреть, даже просто посмеяться, наверное, в каких-то моментах, как мы будем себя показывать. А мало ли, мы будем прям реально какими-то топами. Так, и в дальний. у у у, -у, -у, -у, -у, -у, -у ну, нашечку мы прошли. Ну, кстати, да, вот 183 рост. Так, просто еще раз напомню вам об этом. Так, далее у нас спас вратарем. То есть, это я в принципе понял. На X у нас сбрасывание, R1 плюс X мощное вбрасывание. Удар с полулета квадратик и R1 плюс квадратик мощный удар. Угу. То есть тут еще, конечно, очень интересно, как рассчитывать всю силу, но это должен быть по-любому. А, нет-нет-нет-нет. Нужно будет переиграть скорее всего. Так, и один на один с нападающим. Тут, в принципе, я знаю то, что вроде бы на Y... Ой, на Y. На крестик... Блять, крестик. На треугольничек. Это выходить. Вот. Ой, ой ой ой Ну, тут чисто надо молиться за то, что он нам не забьет хорошо. Отлично. Какой сейф тут чисто на шару можно действовать вообще шикарно. То есть, ну и по сути один из последних выходов должен быть. Он перекинул и попал по перекладе. Вообще шикарно. Мы с вами все три задания прошли на выход один на один был довольно интересный. У нас, кстати, 9 очей навыков дали, и сразу же третий уровень, ячейка способностей, открыт талант преследования и открыт талант командный прессинг. Нужно посмотреть все это и, конечно же, прокачать нашего вратаря сразу, потому что 9 очей опыта. 71 уже рейтинг, плюс 2 мы сделали сразу Третий уровень, почти четвертый уже, кстати То есть, думаю, после матча, может быть, сделаем даже четвертый левел ну, Поэтому можно, в принципе, и начинать Так, мы выходим на 56-й минуте, при счете 0-0 На позицию вратаря, конечно же, было бы интересно, если бы поставили бы нас на позицию форварда Так, играть моменты Играть моменты за себя, чисто, вот так вот так, мы 1-0 уже забили. У нас будет сейчас штрафной. Камера в принципе нормальная. Так, сейчас самое главное, чтобы не было какого-то удара. А ударчик будет и сейв сразу же. О, как повезло! Так, но ну здесь все нормально. Давай, пасик просто. А, это ж не полным пенальти. Это ж не полный матч. У нас будет унал бить пенальти. А куда он будет бить, капец мы маленькие. У нас еще полтела до штанги будет бить влево. <свист> <свист> пенальти вытащили чуваки все это просто гениально Выстояли на сухую на алтимете в первом же матче отбили пенальти но это все кейлор на вас просто можешь уходить куда-нибудь на пенсию тут новая звезда чуваки также самое важное на матч шальке мы на данный момент находимся в запасе но у нас есть доступ к трени а нету доступа к тренировке блин я надеялся, что у нас есть сейчас доступ к тренировке, я ее проведу, и мы сразу же станем в старт. Но тогда на матч Шальки выйдем на какой минуте мы? На 64-й, при счете 0-0. Итак, у нас сразу же здесь угловой наших ворот. А почему я не могу выйти? А, то есть вот так вот. Сольный проход, хорошо, Шальки 0-4, сольный проход, это получается выход 1 на 1. Я не вижу, я не вижу мяча. Перекидывает! Боже ж ты мой! Брунер. Брунер с мячом. Сейчас будет пас по флангу или в центр. Пас по флангу или в центр. Забросик будет неожиданно. Так, здесь опасно. Здесь опасно. Здесь опасно. Передача какая? Передача какая? Будет в ближку бить! В ближку! Чего? А почему именно так? Я думал то, что я в ближку выпрыгну. Нужно повтор срочно. 3-2 мы победили все-таки. Так, вот он бежит, ладно, пока можно быстро. А, -а, а, вот и в чем проблема. Вот в чем про... Чего? Да, окей, я понимаю, я сильно далеко стал от ближнего угла. Но вы посмотрите на это. Сейчас. идет удар. И почему он не прыгнул? Он-то мог, в принципе, спокойно прыгнуть и словить мяч. Это уже не моя проблема, это проблема Фифы. Мне все равно. Опа, шестой левел. Открыт талант хорошие сейвы. Вот это нужно нам. Вот это нам нужно, потому что я, в принципе, про все таланты забыл. У нас есть одна пустая ячейка, и нужно ее как раз-таки, что дает вот этот э, сейв. Последние 15 минут, без дополнительное время матча, характеристики вратаря усиливаются вообще гениально. А мы становимся 74-го рейтинга уже. И, в принципе, у нас одно очка навыков остается еще, но пусть оно... Полежит до лучших времен Самое главное то, что у нас на данный момент Шкала стартового состава практически наполовину заполнена Так, сейчас самое важное Это Ноттингем Форест будет играть против Вест Хэма. Очень серьезный матч, я так скажу И мы в основе на этот матч О, тут даже Каценко есть Я не вижу мяч вот В том, в чем прикол делать такую камеру Когда ты не видишь мяч По Аду угловой блин вот угловые это самое хреновое что может быть Потому что как здесь действовать я до сих пор не знаю так опасно а куда мне нужно было прыгать вот скажите я же даже понятия не имею куда летит мяч у какой забросик опасный забросик то опасный без ударов без ударов О, какой сейф ты чё ой боже Легендарный сейв. Джесси Лингард уходит и... Кто выходит? Джордан А, Андреа Ю выходит. Они ходят по Аду и выходит Бехрама. Здесь опасно. Почему именно такая камера? Я ненавижу такую камеру. Хорошо не я КТ сыграл. Рискуйте с поля на замену. А почему? Вот у вратаря нужно менять его только либо, если ты пропустил очень много, либо если какая-то травма. О, отлично. А мы забили голешник, да? Или что? Нет, мы не забили... Все, мы уходим, выходит... Так, Кейлор Навас выходит. Так, у нас следующий матч против Лица. Они на пятом месте, мы на восемнадцатом. Мы где? Мы в запасе? А нет, мы в стартовом составе, и это даже очень круто. Ага, вижу, вижу, вижу. Так, пошел по флангу, сейчас будет отдавать дальше. И я А, он, кстати, в Лице играет. Я думал, он до сих пор в Лестере бегает. Ну ладно. Так, у нас здесь Айлинг. Айлюнг, Айлинг, Айлинг. Что будет? Будет подача какая-то, по-любому. Как, кстати, на навесах действовать, я понятия не имею. Так, Адамс. Опасненько, хорошо. Филиппе, просто спасибо тебе. Опять лиц атакует. Нотлингем ничего не может сделать, просто где наши атаки. Хотя, скорее всего, их просто нам-то не показывают. Я не вижу, я не вижу мяча. Что вообще произошло? Гениальная игра, зато 7,8 оценок. Так, а следующий матч у нас, кстати, в кубке. Мы сейчас проведем тренировочку. Закрепимся еще больше в нашем стартовом составе, потому что постепенно мы начинаем сползать оттуда. Так, практически до серединки мы доползли. Кейлор Навас, короче, конкретно присел на банку. Так, самое главное по матчу нам не пропустить и чтобы не было угловых. Потому что угловой это все, это можно сразу скипать. Ага. И сразу же пенальти на 27 минуте. Так, но он смотрит вправо. Возможно, он и будет бить вправо. Я прыгну вправо. Он влево бьет. Третья пенальти, третий раз подряд, он бьет влево. Если в следующий раз я прыгну влево, он ударит вправо. Так, сольный проход 2-1. Мы побеждаем в данный момент. Так, вижу передачку. Блять. <смех> Больше просто слов нету Ой, зачем я выходил? Зачем я выходил из ворот, я не знаю Это же по-любому, возможно, замена сейчас наша будет Все, матч закончился И как мы сыграли? 3-2 победа, хорошо Игроки отправляются в сборную нас вызывают в состав сборной Вот это самое важное Так, Crystal Palace, сольный проход На 12-й минуте уже это Выход один на один? Нет, у нас есть, в принципе, здесь Защитник какой-то, ой как опасно, ой как опасно, ой как опасно, Вилфред за... О, какой сейф легендарный, просто как вытянулся, боже, у меня же съёкнуло все внутри. Так, здесь опасный будет штрафной, подачка пошла, без ударчика будет, без ударчика будет, все равно наш сейф, отлично. ну не угловой, только не угловой, нет, 83-я минута, мы побеждаем сейчас, но угловой это самое худшее, что может быть... Я даже не знаю, куда он будет бить, а будет бить в ближку. Не будет бить вообще, просто выноси. Просто выносишь, красавчик, и давай просто заканчивай матч нашей победы. Он даже выпустил... А нет, он не выпустил мяч за пределы... А их атака продолжается еще, то есть это... Это... Это что-то странное. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, хорошо, просто выноси, просто выноси, отлично. 83-й минут она... Да, вообще, шикарно. Победа 2:0 вообще, а кто забивал нам не показали. И у нас получается сейчас матчи сборных. Так, так, так, так, так. С кем у нас матч? Европейон, угу. чемпионшип, короче, скорее всего квалификация на Евро. И у нас матч против сборной Германии. Боже ж ты. Так, у нас кстати тем временем дождь идет. Довольно неприятно, наверное, в принципе, для футболистов, также и для вратаря играть в дождь. Нас ну, гендоган пенальти будет бить. О, вправо. 100% вправо бьет. Стоп... Да ты ж даже смотрел вправо! Ты же даже смотрел вправо. Почему ты четвертый раз подряд ударил влево? Ага, Германия получает возможность навесить. Это очень опасно, потому что здесь есть свободная зона. Тима Вернер. Куда? Блять, просто что я делаю? Так, мы забили им один гол, это уже очень сильно радует. Сейчас самое главное. Тони Кросс будет хорошо. Вышли, забрали мячик, шикарно было сыграно. Мы проиграем 2-1, но хоть не с сильным позором. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну боже ж ты мой, ну вот тебе и позор весь. Очень обидно, конечно, я попытался сместиться, попытался выпрыгнуть, но в итоге ничего не произошло. Возможно, нужно было просто ждать, пока он подойдет. ТРИ-ТРИ ЧЕГО? Есть игра руками. Кстати, вот игру руками нужно прокачать, потому что у нас игра руками довольно слабенькая. И давай 77. Давай 77, 77, вообще шикарно. Ну и можно переходить в матч против Арсенала, почему бы нет, мы еще, кстати, в старте. Короче, Кейлор Навес, просто забудь вообще про стартовый состав. Пока есть здесь я, ты на поле не выйдешь. Тупо 7 минут подряд идут атаки на наши ворота. Блядь, а че то я здесь вообще даже не думал, что он будет бить. Кто это забивает? Троссарт вроде бы, как-то так его зовут. Показывает нам свои очки. Блин, вообще довольно обидно за то, что я, может быть, даже смог бы вытащить, если бы вовремя увидел бы данный момент. Ой -ой, ой ой ой ой ой ну нет же, ну нет же, ну нет же, ну нет же. Да почему? Думаю, выходить здесь не стоит. Здесь отлично Гибсон Вайт сыграл. Да и Жиня без ударчиков, хорошо. В принципе, мяч летел мимо, но мы мяч словили. То есть уже как-то мы прикоснулись к нему. Но я не вижу, что происходит. Почему ты так резко поворачиваешься? Еще и пенальти, еб вашу мать. Ну, боже ж ты мой. Куда будет бить Сока? Да почему в один и тот же угол всегда, когда ты будешь бить в правый? Почему я не прыгаю в левый? Я почему-то до последнего думаю, что он будет бить в правый. Короче, следующая пенальти. Кто бы ни бил, я, я прыгаю в левый угол. Так, у нас следующий матч в кубке. Мы отыграем его против Флетфуда. И потом еще матч против Бормута мы зацепим. А дальше уже увидимся в следующей серии. Боже, почему... Но 1-0 мы уже побеждаем. Кстати, 48 я минута. И тут сейчас будет, скорее всего, на весик какой-то. Нет-нет-нет-нет-нет. Просто, просто стоим до конца. Вообще не понимаю пенальти. Блять, или, или он ударит вправо. Я буду бить. Боже, что ты мой. Я же сказал, буду прыгать влево. Он ударил вправо. Возможно, я как-то рано качнулся. 4-1 мы победили, кстати. Возможно, я как-то рано качнулся. И он понимает это. Возможно, болты реально на Ultimate понимают, куда ты будешь прыгать. Ну, блин. В следующий раз попробую прыгнуть позже